Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас снова записываю видео. Видео сегодня будет о постановке и достижении целей. Когда вы хотите приготовить какое-либо блюдо, ну скажем, к примеру, цыпленок с яблоками, то у каждого блюда есть свой рецепт. Также и у достижения целей и постановки целей есть свой рецепт. Он состоит из семи ключевых факторов. Итак, первая часть заключается в том, что вы должны решить точно, чего вы хотите И это уже отделит вас от 80% всех остальных людей, так как у них все-таки фантазии, у них нету четких целей Цель – это нечто абсолютно ясное, это цель, в которую вы можете попасть Каждый раз, когда вы ставите перед собой цель, вы должны представить перед собой мишень, в которую вы можете попасть и вы должны представить ее центр и фокусироваться четко на этом центре. Итак, первое, нужно решить четко, чего именно вы хотите. Второе, вы должны все эти цели точно записать на бумаге. Только 3% взрослых людей имеют четко записанные цели на бумаге. И они наиболее успешны в любом обществе и зарабатывают больше всех денег. У них самая лучшая жизнь и все остальные работают на них. И как только вы решите точно, что вы хотите и вы запишете все свои цели на бумагу, то вы переместитесь в эти 3%. Третье. Нужно поставить дедлайн, то есть конечный срок достижения целей. То есть определить точный срок, когда вы именно хотите достичь своих целей. Если это большая цель, то вам нужно ее разбить на несколько промежуточных, более мелких целей. Например, некоторые люди принимают за цель свой ежегодный доход. Тогда, например, ее можно разделить на 12 месяцев, а затем разделить на 4 недели. И после поделить на 6 дней, так как один день в неделю мы точно отдыхаем. Если же вы отдыхаете 2 дня в неделю, значит поделите на 5 дней. И затем делим эту цель на ежедневные цели, которые привязаны к нашей большой ежегодной цели. То есть в итоге мы получаем ежедневный план по достижению нашей цели. Управление временем – это легкая вещь, если вы четко видите свою цель. Четвертое. Нужно сделать список. То есть нужно составить список всего того, чего нужно сделать для того, чтобы достичь всех своих целей. Вы можете достичь самых больших целей, если разобьете ее на маленькие шаги и будете делать эти шаги постоянно. А когда вы запишете и эти маленькие шаги, то вы будете более уверенным в том, что вы достигнете своих целей. Пятое – это нужно организовать свой список. Чтобы организовать свой список, есть два направления. Сначала вы составляете свой список в последовательности, что вы должны сделать в первую очередь, а что вы должны сделать более раньше, чем какое-либо другое действие. А затем вы организуете этот список по приоритетам. Что более важно и что менее важно. И список, который организован по приоритетам, и последовательности это называется планом. Теперь у вас есть список ваших целей и у вас есть план достижения этих целей. И ваша жизнь будет постепенно, каждый раз улучшаться и улучшаться. И вы будете достигать своих задуманных целей. Шестой пункт – это предпринимать действия по плану и предпринимать действия немедленно. То есть сделать что-то прямо сейчас. Это очень и очень важно. Многие люди составляют цели, пишут план, но не предпринимают абсолютно никаких действий. Но вы, дорогие друзья, не такие. Чем быстрее вы начнете предпринимать действия, тем больше у вас шансов на успех. И вы сможете достичь своей цели как можно скорее. И седьмой пункт, самый важный из всех остальных пунктов, делать что-то каждый день по достижению своей самой большой цели и самой большой мечты. Делать что-то большое, делать что-то маленькое, но делать это 7 дней в неделю. Это включает ваше движение вперед. Каждый раз, когда вы чувствуете, что вы двигаетесь вперед по достижению к своей цели, это делает вас более счастливым и уверенным человеком. А также это делает вас более позитивным. Это дает вам очень много энергии. Что делает вас более творческим и приятным человеком?